Всем доброго времени суток! В интернете появляется много мемов с шутками про бумеров, зумеров, думеров, с карикатурными картинками и стёбом над тем, какие это разные ребята. Шутки эти основаны на реальной социологической теории поколений, придуманной писателем Уильямом Штраусом и ученым Нилом Хау. Сейчас существует много разных интерпретаций теории поколений. Есть что-то крайне простое, где разделение идет только на бумеров и зумеров, отцов и детей, вечно противостоящих друг другу. Но есть и что-то поинтереснее. Лично я после перечитки кучи статей пришел к такой схеме разделения поколений. Сначала идут бумеры, затем ранние миллениалы, после поздние миллениалы. И завершает цикл современная молодежь и подростки – зумеры. Бумеры – классическое поколение, которое росло и воспитывалось в СССР. Это все родившиеся в Советском Союзе люди примерно по конец 70-х. Да-да, не удивляйтесь. У них консервативные взгляды на жизнь. Бумеры яростнее всех, топят за пыню скрепы и совок. Ценности: Квартира, машина, отпуск в Турции, поскорее женить или выдать замуж своих детей. В общем, спокойствие, достаток и стабильность. Бумеры плохо дружат с современными технологиями. Интернету и ютубу предпочитают газеты и телевидение. Из соцсетей сидят в одноклассниках, реже ВКонтакте. Из культурных предпочтений шансон, русская попса 80-90-х, -х, х в среде более продвинутых популярна диссидентская музыка, русский и зарубежный рок. Из фильмов каких-то особых предпочтений нет, к компьютерным играм старшее поколение относится холодно. Во времена молодости бумеров компьютерные игры имели статус казуальных таймкиллеров для детей. Таковыми это поколение воспринимает игры и сейчас. Среднестатистическому бумеру приятнее проводить свое время в саду, огороде или на охоте, рыбалке. Блумеры. Ранние миллениалы. Годы рождения примерно с начала 80-х по 91-92 годы. Какой стыд. Детство ранних миллениалов прошло в голодные 90-е, а некоторые в раннем детстве застали закат и падение совка. Все из них в более-менее сознательном возрасте застали миллениум, смену тысячелетий. По политическим взглядам сложно выделить какие-то предпочтения, но как мне кажется, больше половины блумеров топит за солнце Ликова, ибо при нем уже не такой пиздец был, как в 90-х. Ранние миллениалы опоздали к эпохе расцвета субкультур нулевых. Многим из них к середине нулевых было уже за 20. Но те из них, кто все-таки успел, были авангардом эпохи субкультур. Создавали рок-группы или организовывали субкультурные движения в своих городах. Большинство ребят из этого поколения столкнулось с проблемой поиска работы, ибо начало их взрослой жизни как раз совпало с финансовым кризисом 8-9 -го годов. Основные ценности для блумеров это квартира и машина в кредит, свадьба к 25-30 годам, один-два ребенка, работа где-нибудь в офисе и возможность как минимум раз в год ездить за границу. В детстве-юности блумеры познакомились с компьютером и интернетом. Они, как правило, дружат с высокими технологиями, а зачастую и работают в IT-сфере. Блумеры буквально застали рождение ВК, они помнят времена огромных аватарок с плашками и той самой стены. ВК и Фейсбук — это их основные соцсети. Информацию черпают в основном из интернета и ютуба, но любят также и кабельное ТВ. Культурные предпочтения детей 90-х крайне широки и разнообразны, ибо в эту эпоху на них свалилась туева куча музыки и фильмов загнивающего запада. Это и классический рэп с улиц, и тысячи направлений рока и электроника и прочее. Поколение ранних миллениалов застало период расцвета русского MTV. Помимо MTV, дети 90-х воспитаны на боевиках 90-х с арнией Вандамом, Диснеевскими мультами, черепашками ниндзя. У многих ранних миллениалов в детстве были игровые приставки Денди, Sega или Первая плойка. Чуть позже у блумеров появились персональные компы с Думом, Квейком, GTA 3 и Vice City, Morrowind и прочими играми эпохи Old School. Думеры. Поздние миллениалы. Годы рождения где-то с 93 по 97-98. Блять, горит, нахуй! Поздние миллениалы формировались как личности уже в эпоху сытых нулевых. Лихие 90-е, если и застали, то в несознательном возрасте, поэтому мало что помнят о тех годах. Из всех поколений думеры, наверное, наиболее аполитичны. Считается, что это потерянное поколение. Они не успели реализовать себя в перспективные нулевые, поскольку были в это время еще подростками, а когда вступили в более-менее трудоспособный возраст, то столкнулись со всеми последствиями экономических кризисов 8 и 14 -го годов. Именно представители поколения думеров чаще всего причисляли к себя какой-либо из субкультур, процветавших в нулевые. А с поколением думеров связана новая волна популярности аниме в России. Анимешные сходки поздних миллениалов были закрытыми ламповыми мероприятиями только для посвященных. В нынешнее время именно среди думеров популярны всякие косплей-ивенты, где эти ребята могут самореализоваться по полной. Из-за потерянности поколения думеров сложно сказать, какие у них ценности. Есть те, кто смог перенять ценности предыдущего поколения, квартира, семья, работа. Или последующего – индивидуализм, желание выделиться, популярность в интернете. В основном же такие ребята не имеют каких-то глобальных целей, работают обычными продавцами-консультантами или кассирами в крупных сетях и просто плывут по течению. В довольно раннем детстве у большинства думеров в нашей стране уже были кнопочные мобильные телефоны и домашние ПК. Это поколение можно назвать вполне хай-тек-зависимым. Из музыкальных интересов у поздних миллениалов сложно выделить что-то особое. Эти люди в большей степени, чем ранние миллениалы, интересовались не мейнстримовыми направлениями в музыке. Этому всячески способствовал быстрый интернет с возможностью легко найти и скачать любую музыку на свой вкус. У многих думеров можно обнаружить особую любовь к джей-рок, джей-поп и кей-поп музыке. В детстве и юности у думеров почти наверняка был телек с кабельным, а следовательно и всякие Nickelodeon и Джет Сын Наруто, Шаман Кинги и прочее. А что касается игровой индустрии, то на самый беззаботный период жизни думеров пришелся выход такого игрового Голливуда, как Assassin's Creed 1.2, Skyrim, Fallout 3, GTA 4, Batman Arkham и прочего. Зумеры. Годы рождения с конца 90-х по начало 10-х. Зумеры — это нынешняя молодежь и подростки. Те, кто в данный момент определяет тренды в массовой культуре и захватывает медийное пространство. Зумеры выросли в весьма комфортных условиях, поэтому они привыкли относиться к жизни потребительски. Многие зумеры уже в своем весьма юном возрасте более успешны, чем ребята из предыдущих поколений. Они быстрее других поколений вкатились в интернет-среду, смогли подняться на тех же криптовалютах или быстро обрести популярность в соцсетях, на чем неплохо зарабатывают. Зумеры весьма циничны, ориентированы на западные ценности, презирают патриотизм более старших поколений. Большинство зумеров не поддерживает нынешнюю власть в России, присоединяется к протестным движениям. Зумеры это те, кто больше других ценит материальный успех и индивидуальную свободу. Поскольку и с тем, и с другим для простого человека в эрефии возникает сложность, зумеры мечтают поскорее свалить изражки. Поколение зумеров – это буквально люди, рожденные в эпоху интернета и высоких технологий. Если для всех более старших поколений интернет и хай-тек – это что-то новое в жизни, то для зумеров – это естественная среда. Они привыкли гораздо чаще общаться с людьми через экран компьютера или смартфона, чем вживую. Соцсети зумеров – это Инстаграм и ТикТок. Именно благодаря поколению зумеров произошел взрыв популярности Ютуба, когда эти ребята начали вещать в простом и понятном формате для таких же, как они, и с космической скоростью получать подписчиков. Они именно то поколение, которое без ума от эстетики 90-х. Для них 90-е это не эпоха голода и разрухи, а эпоха невиданной свободы и раскрепощенности. В эпоху зумеров возвращается популярность рэпа, но этот рэп уже не культура улиц, а что-то люксовое, будто сошедшее с модельного подиума. Зумеры принципиально не смотрят телевизор, сериалы и кино предпочитают смотреть на стриминговых сервисах. Большие игры с продуманным сюжетом их мало интересуют, им подавай что-то онлайновое вроде PUBG или Fortnite. После всего вышеперечисленного скажу главное – не стоит искать стопроцентного сходства с представителями того или иного поколения по каким-то жестким критериям. Все-таки все эти схемы не отражают главное – то, что каждый человек индивидуален и может существовать вне описанных выше четких границ. И все же в целом теории поколений помогают понять общий культурный фон, который влияет на формирование нашей личности. А к какому поколению отнесешь себя ты? Быть может у тебя что-то общее сразу с несколькими поколениями? Делись этим в комментариях. Также не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые. Удачи тебе и позитива. Пока-пока.